Наклейку <смех> да! Погнали, пацаны Сразу два кейса Посейдон Это гуд Сколько он стоит? Ну нет, ящик Пандоры, блин Ну ладно, кимоно тоже неплохо Посейдоныч Посейдоныч, это хорошо если ты угадаешь, кто заберет финал, ты выиграешь 500 рублей. Мы будем выбирать всего трех победителей из тех, кто угадает победителя. Перед началом этого ролика хочу подвести итоги на конкурс, который был вот в этом видео по гагадропу. 500 рублей на аккаунт подписчика Гагадроп. А Сейчас, как я знаю, выиграли фейзы, поэтому выбираем рандомный комментарий. Без рандоморга чисто все от руки будем делать. Листаю вниз и, например, вот здесь ищем первый комментарий, где выиграли фейзы. Ну, тут все пишут Нави, еще вниз спускаемся, например, вот здесь Нави, Так, смотрим дальше. Вы знаете, все пишут, что Нави очень сложно найти, фейзы мало кто писал. Едем дальше, например, вот здесь. О, фейзы, я думаю, выиграют фейзы. Гагадроп, идея есть? Так, Ксанакс, Ксанакс, тебе улетает пятихат от гагадропа. Так, мы листаем дальше, например, вот здесь. Ищем фейзов. О, победитель мажоров, а, это изменено, смотри, это изменено. У Ксанакса, интересно, было изменено или нет? Да, у него тоже изменено, бля, не, меняем. Ах ты мошенник! Когда подписчики думают, что человек э, совсем дурачок Ну ладно, листаем ниже и Вот и здесь, например, ищем фейзов Заберет фейз неизменно. 4 дня назад Но это уже не считается Потому что 4 дня назад уже турнир закончился Давай еще, например, опять 4 дня назад тоже не считаем Вот, фейзы, тоже айдишник есть Вот это настоящий первый победитель Так, второй победитель у нас, э, допустим, вот здесь Тим Спирит, фейзы победят Так, вот, айдишник тоже неизмененный, э, комментарий И давай последнего победителя Смотрим на 500 рублей, допустим, где-нибудь вот здесь. Так, где комментарии? <laughs> Они на этом закончились. Ну, давай, самый первый про фейзов посмотрим. перед фейзы, изменено. А, дальше. Нави, Нави, Нави, Team Spirit, фейзы. Но, он по-моему, он был уже. Смотрим снизу. Фейзы тоже изменено. Это неинтересно. Фейзы. Вот этого комментария, по-моему, не было. Я сейчас посмотрю. А, нет, этот уже был. Хорошо. Вот, фейзы, но это 4 дня назад. 5 дней назад, скорее всего, тоже после мажора, поэтому я не учитываю, извиняюсь, изменено. На Нави, ну блин, очень мало кто писали, что Фейзы выиграют. В основном Навики. Я, ребят, сейчас листа и смотрю комментарии, где, где пишут, что Фейзы выиграют. Но, блин, в основном Нави очень сложно найти коммент. Фейзы, кстати, но ну, это один из первых уже Послед... последних даже комментов, Неизменный, мы копируем. Поздравляю всех, кто выиграл, а всех, кто не выиграл, не отчаивайтесь. Я думаю, еще будут розыгрыши. Если этот ролик наберет полторы тысячи лайков, то еще разыграем баланс, почему нет. Ну и также, ребят, хочу вам сказать, что я начал проводить прямые трансляции на Твиче, либо же стримить, как это привычно говорит. Говорить. Ссылочка на Twitch будет в описании находиться Увидимся с вами на прямых трансляциях Стараюсь делать это день через день Поэтому попасть туда вполне реально Кто хочет со мной пообщаться, пожалуйста Зрителей не так много, чат читаю Поэтому welcome, и мы начинаем ролик Приятного просмотра тысяч рублей! Это будет жестко-жесткий контент. Как и в предыдущем ролике обещал, два сувенирных сегодня долбанем. Не знаю, что из этого получится. Конечно же, спасибо админам за возможность записать этот ролик, поэтому ссылочка и халявный промик на барабан бонусов и на пополнение будет находиться в прикрепленном комментарии, потому что без админов ролик бы не вышел. Спасибо вам, ребята. Ну а перед этим к акциям, я думаю, сразу, да. Кстати, в конкурсе миллион я на шестом месте был на первом. Меня просто обогнали люто. 235к могут забрать. Просто нужно, кстати, открывать кейсы, продавать скины с инвентаря и, типа, ты улетаешь в топ. Даже Никита Экстрим на четвертом Куда ты полетел, дядя? Ладно! идем на стрельбище. Это своеобразные, здесь бесплатные кейсы. Мне подписчики в комментарии писали, типа, я открывал с кейсов, ничего дорогого не падает. но смотрите, здесь есть кейс за 10 тысяч, по факту, рублей. За 5, за 1500, за 200. Я открываю самые дорогие. Я не знаю, что открывали вы, но, типа, я открываю Открываю самые дорогие кейсы, поэтому, ну, ребят, сори, э, мне падает с этих кейсов, по крайней мере. У нас косарь остается. Ладно, поехали. Э, фри кейсы расстреливаем, обстреливаем. Мы ничего не выиграли. Еще раз, будем в одно и то же место тыкать, потому что я сомневаюсь, что э, цель... Короче, неважно, куда ты стреляешь, но это скрипт. Он не выдаст как-то по-другому, поэтому будем просто стрелять в одно место. Но пока что по 7-6 по тысяч рублей выпадает. Неплохо, как бы. Как бы, ну, 21 кейс, у нас здесь 10 пуль. Осталось это самый дорогой кейс. Кейс. А, здесь у меня ни подкрутки, ничего нет. Я это вижу, я вам говорю открыто. Поэтому, ну, выпадает как выпадает. Это без подкруток, без всего. Пожалуйста, кейс за, за 10 тысяч. Вот выпадал у основном 2. Сейчас выпал нож Но ну, неплохо, в принципе. Но в основном, конечно, с бесплатных кейсов здесь, ну, честно падают не очень скины. Это все дело мы продаем. Продаем. 256 К. Хорошо, ролик на 250 тысяч рублей. Но сначала разогрев. 50 К есть. Давай-ка после половых сначала дернем. А вдруг... От седова что-то выпадет и будет круто Но а, главное у нас гамма-доплер 20 тысяч или сколько Он мне в прошлом ролике, помню, выпадал, дерьмище редкостное А, извиняюсь, 38к, ну, минус косарь Короче, 250 тысяч рублей Блин, постоянно надо вниз листать Неудобно Давай откроем немного поношенный за 60 тысяч В любом случае два а, самых дорогих кейса По 99 тысяч рублей мы откроем Но здесь э, главное, бля, дикое пламя а может и не откроем, сколько оно стоит Но это же прям, ну ладно, 25 неплохо В принципе, да, на два сувенирных хватает кстати, у них были вот здесь кейсы Типа, если у тебя оборот, там, ты продал Скинов на 100 тысяч, ты можешь открыть кейсик Они это убрали, и я не понимал Почему я не могу вот этот раздел найти Все потому, что, короче, раздел С вот этими своеобразными фри-кейсами Вырезали, этих кейсов, к сожалению, больше нет Ну, можете ролики на моем канале Посмотреть, короче, поехали Два сувенирных кейса без лишнего Сдержа, погнали, пацаны Сразу два кейса Бля, какой же это мусор Выпал, просто какой же Бля, я, я не знаю, но типа у тебя тут подкрутка. Я открыто заявляю. Тут подкрутки у меня ну реально нет. Ну бля, ну это, ну, это просто. Я так хотел самую дорогущую наклейку выбить. Бля, какой же... Понял, ну ладно, может что-нибудь интересное выпадет, что мы можем... В принципе, да, сейчас можем открыть, но как бы, бля, пока что минус. По факту 150 тысяч рублей. Да я опять пролетел премиум кейсы, боже, неприятно. Кстати, мультикейсы, что это такое? А это, типа, несколько раз можно открывать? Но не, у нас все-таки сейчас, по крайней мере, цель долбануть сувенирки. Я очень надеюсь на наклейку, пожалуйста. Я ее хочу выбить, пожалуйста. Вой, пламя, рентген, Бля, ну что это? Ну че это такое, блин? Ну камон, 102, извиняюсь, ладно. Ладно, еще один сувенирный кейс. Я не знаю, есть ли на ютюбе что-то подобное. Типа столько сувенирных кейсов в ролике. Сколько это стоит? Я не знаю. Пусть дорого, пожалуйста. 73к, неплохо. Вот сейчас бы чуть-чуть подфармите, еще один кейс можно долбануть, в принципе. Прямо с завода. Не хватает, блин. Давай немного поношенный дернем. Главное, чтобы он меня окупил сейчас. Главное, чтобы он окупил. Пожалуйста, окупи. Бля, Омега неплохо. Омега, вроде бы, неплохо. Это же дорого, но это дорогие же, да, Перчи? Какие их 46 тысяч. Ладно, еще один немного поношенный. Нам сейчас нужно формануть на сувенирные, то есть самые дорогие кейсы. Пожалуйста, посейдон! Это good, это good, Это окуп кейса 100%, он дорогой. 91, но не хватает. Не хватает нам 7, 7 тысяч рублей, нам не хватает. Еще один немного поношенный. Он меня сейчас обосыт, этот кейс, я прям чувствую, что ну типа... Рентген, кстати, если опять 100 тысяч, это good, Это good. Лишь бы он соточку стоил. Бля, 23, да пипец. Я, кстати, об Рейда тут ни разу не делал, можно же баликом Баланс, давай попробуем, мы много слили, в теории должен дать Цена 25 тысяч рублей Во, нож убийства, поехали Так, балансом сколько? Ну, допустим, вот так вот сделаем да Я сейчас реально много слил, он должен выдать, пожалуйста, бля Если не выдашь, ну, сгори жопа просто Кайф, меня... Мне дали какашка в руки, понятно. Нас, насрали в ладошки, короче, человеку. Бля, ну... Ну, типа, ну хочется еще один. Мне нужна наклейка. Как-нибудь дай формануть возможность. Формануть возможность. Огненный змей неплохо, кстати. Сколько он стоит? Во вообще хорошо. Ну вот смотри, не подпускает он меня. Он не подпускает. Он как бы манит такой, типа, уже вот, уже готовый сказать, человек, открывай-то этот сувенирный кейс. Ну нет, ящик Пандоры, бляха. Ну ладно, кимоно тоже неплохо. Кемоногуд, гуд, Давай кунь фэн. Бля, это кайф. Все, сувенирный кейс. Давай, пожалуйста, наклейку. Наклейку. Наклейку. Наклейку. Да куда она перекатилась? ⁇ б ну что это, блин, ну это так близко было. Я реально уже... Я хочу эту историю выбить. Как же это было близко, бля. Давай еще очень дорогое тут откроем, потому что мне страшно идти на премиум-серию уже. Магический кейс за 3000 рублей. Давай. Давай. Ломай. Ломай меня изнутри. 74 тысячи на балансе. Я не знаю, как нам формануть денег. Вак. Бан. Поехали. Открыть, ясно, продать, давай еще два раза, вдруг что, бля, ясно, продать сразу же, давай драгон лор, понятно, ну похоже на драгон лор, похоже, согласитесь, это да, попросил и выдало, давай на живой, но я реально уже на какой-то отрезок времени подумал, что вот она титановская наклеечка, ну блин, как же он, ну, как же он меня забайтил реально, бля по-моему, выпал, выполнил. Это же говно какое-то. 34К. Надо формануть, может, на ножевом кейсе. Я очень боюсь на премиум сейчас идти. Ну, типа, мне нормально выпало с кейсов там за 60 тысяч. Немного поношенных и так далее. Поэтому сейчас немного очково Я чуть-чуть попробую все-таки как-нибудь формануть. Нам нужна наклейка. Нам все же нужна наклейка. Хорошо. С этого сувенирного кейса. Бля. Ну, вот сейчас неплохо. 33К. Мы в минус ушли. Мне нравится. Вот сейчас неплохо. 33К. Мы в минус ушли. Это надо записать эту фразу. С человек, кстати, не... Кау по-моему, да? Да, ясно. 26к, ну что? Поношенный кейс. Бля, ну вот, ну нужна. Прикинь, сейчас выпадет что-то дорогое. Бля, акихабара нужна вот отсюда. Ну, бля, ну куда? Ну, бля, а кихобара рядом была. Ну, ёпта, ну что это такое? 7000 рублей в человек, держи. Я боюсь. Ну, ладно, давай попробуем. Кстати, скин есть. Продать его надо. Продать все. Да, продать. Сейчас, короче, я не знаю, либо делаем 30к, либо нет. Ребят, 2000 лайков, и я открываю еще 2 там или 3 этих сувенирных кейсов. Я хочу добить. Я хочу все-таки выбить наклейку. Как бы сложно не было, но это цель. Реально, бля, цель. И в любом случае там, но ну, она стоит от ляма с плюсом. Таких дорогих скинов на сайте я ни разу не выбивал. Хочется. Поэтому 2000 лайков от вас попрошу. Сейчас играем в игру все или ничего. Либо выпадает нож стоимостью 30к, либо нет. Ну, уже просто дрочиться дальше с балансом 15к сидеть. Ну, такое. Либо он падает, либо да, все отлично, хорошо выпал. Прекрасно. Все красивая анимация. И на самом деле анимация прикольная. А где потом окно типа продать там, а вот окна нету, за это сайту минус. Так, 30 тысяч рублей, ну давай, поношенный кейс. Самое дорогое тут, ну, наверное, все-таки Акихабары, я так думаю. Акихабара в падении икара дешевле стоит. Но ну, а в остальном перчи. Вот по цене перчаток я не знаю, ну не спец, я в прайсах именно перчаток. На мой взгляд, ну кровяное давление может стоить, но либо кровяное давление, либо акихабар, либо, короче, два этих скина дорогих. Бля, вот сказал в предыдущий раз акихабара, сейчас кровяное давление. А, Лука за 20к, в принципе, неплохо. 30 тысяч... Ты, тысяч... Тысяч... Ты, а, не могу сказать. 30 тысяч рублей у нас на балансе. Давай фастиком уже. Хорошо или нет? А, 67 тысяч, да это гуд! Я, я думал 6. Я не увидел. Ну, тогда немного поношенный, уже обычным открытием. Вот отсюда можно дернуть. Типа гунгнирыч какой-нибудь. Гунгнирыч какой-нибудь. Ну какая автотронника, Ну что это за пранки? Куда мне это? Зачем мне это? А, ладно. Дальше давай апгрейды. Чисто. Бля, сыграем в улын. 70 тысяч рублей. Да, да, нет, нет, Посейдон крафтим. Ну, просто нужно уже как-то добить до сувенирного кейса. Либо да, либо нет. Либо 2000 лайков в следующий видос. Хорошо бля, вот сейчас прям хорошо. Не, он сливает, он потом на апгрейдах обязан просто выдавать. Так, 70к на балике опять. Опять премиум кейс, опять немного поношенный. Ну дай ты этот гунгнирыч. Вой, гунгнирыч, ну что-нибудь, пожалуйста, блин. Либо перчи еще раз черный галс, по-моему, отсюда. Посейдоныч! Посейдоныч, это хорошо. Это гуд, это гуд, это, это определенно гуд. 91. Ну, это еще один сунирный кейс. Блин, ладно, держит. Сайт сегодня держит. Поехали. Давай. Вот нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это круто тоже. Вот это, бля, ну давай, ну вот раз, да. 2, 3, 4, 5, 6, 6 скинов, 6 наклеек, любую из них. Я буду рад. Я буду рад, я мурад. Давай, пожалуйста, на клее На, бля, какая гидропоника? Ну, ну куда, ⁇ пта. Куда мне это, полтинник, блин? Не, мы сегодня, мы сегодня прям рискуем Либо да, либо нет Да-да, нет-нет, сегодня у нас игра 99 тысяч нам нужно На Балике, ну, в принципе, косарь есть 99к 45 процентов Давай, либо 2000 лайков, либо перчи, еще один кейс Пожалуйста Давай, бля, нужен крафт Хорош, хорош, зашел Бля, все, я понял старту После того, как тебе выпадает кал Нужно идти в апгрейды Ну, давай, еще раз Я сайту просто объясню, что мне нужно LGB Sport 14 Вот, вой утренний Титан 14-й Гейминг 14 Нави 14. Ну вот самое вкусное. Ой, бойпур 14 -го года. Поехали. Давай. Желательно, конечно, ой, Ну или титан. Или вот эта вот история. Вот эти три наклеечки. Нави, не знаю. Нави по-моему, дешевле всего. Бля, ну мраморный градиент. Ну, да, 20 или 50. Сколько она стоит сейчас по прайсам? 30 тысяч рублей, понятно. Ну, опять играем в игру. Буду, не буду. Хочу, не хочу. 60 тысяч рублей. Опять крафтим. Опять кримсон. Crimson... Ну, а почему опять? Опять кримсон веб. Ну, просто кримсон веб, короче. Давай. 2000 лайков или нож еще один кейс. Давай. А хорошо, а хорошо, а хорошо, а хорошо, а хорошо. Идем дальше тогда. Так, что, ну, сюда должен упасть, насколько я понимаю. Бля, почему он не упал? Где автоматическое обновление инвентаря э, вот этой всей истории? Короче, что мы делаем? Мы делаем 120 тысяч. Давай, по блядь, нет, это дофига. Соточку. Соточку нам как раз на кейс хватит. Добро пожаловать на гагадроп. Называется скин. Давай. Но он сейчас не скрафтится, мне почему-то кажется. Там огромная, да, хуя вероятность, что он не скрафтится. Ну, в общем, ребят, такой видос был. Во всяком случае, но ну, я хочу. Я хочу выбить вот что-то вот такое. Вот такое. Ну, по-моему, на вида дешевое. Вот такую наклейку. LGB тоже Родин как нави недорого стоит, могу ошибаться, но самое крутое, каша у ИБПО, Risengame Titan. Фу, они стоят от ляма с плюсом. Вот мы будем выбивать. Э, набираем 2000 лайков, выбиваем. Это вполне реально. С тем учетом, что тут еще есть, конечно, вой, конечно, Градик, конечно, что, Арбасека золотая, но это не такой дорогой скин. Э, дальше огненный змей, кстати, драгонлора нет. Короче, ну скинов много, то есть Медуза, за вой, а есть. Э, Дикий Лотос тот же, почему нет градиент, дальше что, арбосека, добро пожаловать в джунгли 100 тысяч. Ну то есть самое крутое, конечно, отлик. И будем выбивать, пока вы Ставите лайки, пока вам это нравится. В остальном, спасибо вам огромное за просмотр. В частности, еще тем, кто поддерживает, покупая у меня NFT. Попадая, да, прокачку, кстати, на NFT тоже будет в описании ссылочка. Там же и на Twitch. В общем, всем за все спасибо. Это был Человек. Всем пока.